Ладно. О нет, нет, нет, нет, почти поймали. Фух! Кто заботливая девочка? Кто, кто пришел из клуба ночного с пирожками? О <сосрочный> <паспосрочный> <паспосрочный> oh, да, вот теперь прям как дома. Got to be the best I've ever seen. So it will see Básicamente de cuando se calientan estos rodamientos que tenemos en el motor que se llama that у оператора только что ебало порвалось. Придется зашивать. Как быстро достать тысячу рублей? Очень просто. Ты можешь поучаствовать в митинге. Продать бабушкины заготовки. Стать доставщиком пиццы. Зачитать рэп на улице. Открыть домашнюю лабораторию. Запустить свой стартап. Съесть порт тысячу рублей. Подработать электриком. Или, наконец, просто зарегистрируйся за косарь. на косара. Считаю, что борьба с коррупцией для с сегодня является главным э злом, и, то есть... Э Я не хочу туда идти. Хотела... Привет. Я понял, это было хорошо. Хорошо, не пойду. Нет. У тебя колечко. Возьми... Не нравится, я куплю другое. Да пожалуй, ты нахуй. Люблю тебя, ублюдка. Ненавижу, сука, сдохни, гандон! К новостям шоу бизнеса. Бабушка с криптонита готовит свой первый альбом на заборе из тыкуныс. Ой, Любимый? Я же пошутила! Места не хватает? Да, сейчас все устроено. Не, ну чуваки, это... Такой... О, Нужно уметь закрывать глаза на минусы любимого человека, тебе должно быть стыдно. И я вот, например, не критикую твои извращенские заскоки. Всего раз попросил приготовить манную кашу с комочками и все, клеймо на всю жизнь. Монстр! Добро пожаловать в семью, сынок! Ну ч, рано рот, погнали нахуй! Ебаный! Салат, Салам, молекулы, Добрый вечер, мля. Диспетчер, мой достойный друг. Милости прошу к нашему шалашу. Жизнь полна печали. Я спасатель малибу, по ночам песок ебу. Ай-яй-яй, соплюх, отъебись. Я не знакомлюсь. Срочно крутим, блядь, педали. Как же слизни заебали. Недавно забыл, что с утра нужно на работу, Лег в пять и проснулся в шесть. Как себя чувствовал? Как живой, но, ну, сука, не живой, ебать! Отдай сало! Кому ты же сало отдай! На этом кусочке крышимся! Если ты мне понравишься, можешь звать меня СЕРС! Но знаешь что? Ты мне не нравишься! Что Чё здесь животное? Обезьянка. Да, Ч да. нахер? Мега, мига, мига, мига, мига. желание. Скорее! Срочно, желание. Ого! Мое желание сбылось! Я живой! <связываем> моё тоже! Вместо капитана Прайса, который вышибает двери, теперь у нас. Боббик взять! Сейчас я не подрос! Это извините, что вместо все, ребят целый три часа ночи уже, конечно. Мне уже вс, пора. Я пошел за пивом, скоро приду. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Motherf- Every night in Biden's I see you, I feel you, Then Hop, I know you I am a super доски сосуд хуй вам рассказать история о орде да вон вся история краткий курс на доске написано иди работай сука